Приветствую подписчиков и гостей моего канала. С вами Ирина. В этом мастер-классе хочу показать, как сделать нарядный бантик из органзы. Этим бантиком можно украсить ободок, повязку для волос или большой зажим. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я взяла тонкую ленту, ее ширина 5 миллиметров, лента из органзы, ширина 4 сантиметра и ее потребовалось 2 метра 20 сантиметров. Также мне понадобились бусины, их диаметр 4 миллиметра и на всю работу у меня ушло 53 бусинки, я из них делала серединку для банда из бусин и вот таких кристаллов, а также фетровые кружочки с диаметром 3 сантиметра. Сам ободок. Вот это некрасивое место будем обрабатывать лентой. Также иголки, моногить и обычная катушечная нитка. Трезок органзы длиной 105 сантиметров. Я обрабатываю края огнем и начинаю складывать бант. Верхний уголок поворачиваю на себя и огнем закрепляю его положение. Теперь свободный конец ленты. Опять поворачиваю на себя. И получившиеся треугольнички складываю вместе. Получился лепесток. Теперь лента опять от себя. И треугольники складываю вместе. Уголочки расположены с правой стороны. Нанизываю на иголку с ниткой. ленту на себя и уголочки вместе лента от себя и уголки вместе образовавшийся уголок справа нанизываю на иголочку Здесь слежу за тем, чтобы была одна линия. И таким образом продолжаю работу. Всему понадобится сделать 12 лепестков. И вот последний лепесток двенадцатый. Эту сторону конструкции мы назовем стороной с острым лепестком вот я их пересчитываю 12 лепестков вот это острые лепестки дальше в дальнейшей работе мы вернемся к этому названию острые уголки лепестков с этой стороны нитку закрепляем крепко и обвисаем А это прямые углы лепестков. И эти прямые углы я буду стягивать, нанизывая их уже на иголку с мононитью. Ее почти не видно. И шью я двойной ниткой. Делаю петлю и потом закрепляю ниточку в эту петельку. И теперь набираю. Все прямые уголочки, стараюсь по верху их выравнивать, чтобы они были на одном уровне и теперь эту часть я собираю в пучок. Вот таким образом стягиваю. Стягивать нужно очень плотно. И закрепляю нить. Здесь лучше нить не обрезать, а иголочку вырезать к острым уголочкам. И уже здесь нить опять же нужно закрепить и обрезать. Концы нитей нужно обработать огнем. Теперь я буду нанизывать бусины. Отсчитываю 6 лепестков, это середина конструкции, и теперь я ввожу иголочку с мононитью, отступив 4-5 миллиметров от уголка лепестка. Здесь я прошиваю как бы в обратную сторону и возвращаюсь. Делаю это для того, чтобы узелок не выскочил. Беру на иголку бусину и прошиваю следующий лепесток, его уголочек. Получается бусина между лепестками. Это верхний ряд бусинок, в нем 5 бусин. Теперь я в обратном движении буду пришивать бусины второго ряда и они будут располагаться в шахматном порядке. Ввожу иголочку в крайнюю сторону крайнего лепестка теперь захватываю стороны лепестка прямо под бусинкой верхнего ряда. И опять захватываю стороны лепестков под бусинкой. Второго ряда ложится в шахматном порядке. Все бусины пришиты, теперь их нужно стянуть. Плотно стягиваю. нитка крепкая, она не порвется. Теперь изгибаю вот так эту деталь, разворачивая к острым концам лепестка. Отступаю от края лепесточков полтора сантиметра. И ввожу иглу насквозь. Вот так. И вывожу ее острым кончиком, к острому уголку. Закрепляю нитку. Теперь буду пришивать бусины к остальным лепесточкам. Точно так же я. Вожу иголку движение в обратную сторону. Цепляюсь за петлю. Вот край узелка я буду прятать между лепесточками. Вот их видно эти края. Теперь, как и в первом случае, бусины я пришиваю точно так же. Они располагаются между лепестками, это бусины первого ряда. Бусины второго ряда, как и в первом случае, идут в шахматном порядке. Вот я пришила уже последнюю пузику второго ряда, опять стягиваю и теперь всю эту деталь буду заворачивать к прямому углу, там где они, эти прямые углы, собраны в крючок. Ввожу иголку в самый край и вот таким образом заворачиваю Получается вот такая деталь. Ну, теперь остается только закрепить нитку. края нитки нужно обязательно обрабатывать одним. Тогда узелок не распустится. Ну вот, детали бантика готовы. И можно будет их соединять в дальнейшем. Но пока заготовим ободок. Вот эти Черные заглушки, даже не знаю, как их назвать, они абсолютно не подходят к этому цвету, и их нужно убрать. Отклеить их у меня не получилось, приклеены не очень крепко, поэтому я решила их просто обвить лентой такого же тона и решить эту проблему. Здесь я использую клей дракон. У вас может быть это любой полимерный универсальный клей. И вот так плотно обворачиваем лентой я заклеиваю а, не знаю даже как назвать это безобразие другой лентой ну, здесь мы сделаем то же самое Для серединки я взяла отрезок шифона 11 с половиной сантиметра. Забегая вперед, скажу, что это многовато. Достаточно будет и 9 сантиметров. Складываю ленту в срезы обрабатываю огнем. Можно сшить эти две детали, а можно склеить горячим клеем. Наношу клей на одну из деталей и приклеиваю. Теперь определяю положение бантика на ободке, наношу клей на центр бантика и приклеиваю к ободку. Теперь на центр с лицевой стороны и заранее заготовленной лентой обворачиваю центр бантика. Вот все и запрятали. Вот так достаточно видите сколько лишней ленты у меня осталось срезать я буду в ну, центральном месте с лицевой стороны для того чтобы с изнанки у меня осталось все чисто ну, стандартно обрабатываю срез одним. и горячим клеем приклеиваю. В работе я часто использую пинцет, в этом случае стоит только прикоснуться холодным металлом клею, он мгновенно остывает. Теперь зафиксирую крылья бантика. наношу маленькую каплю клея и приклеиваю к ободку. Ободок очень тонкий, ширина его 5 мм. Но такой бантик очень хорошо ложится на такой ободок тонкий. Теперь, чтобы не допорчился лепесток, я чуть-чуть клея добавляю и прижимаю. К здесь делаю то же самое. Так мне больше нравится. Теперь фетровыми кружочками зафиксирую еще каждый лепесток будет держаться очень крепко хотя и без фетра выглядит все аккуратно и чисто наношу клей на центр и последний аккорд приклеиваю украшение бантику и бантик